Всем доброго дня! С вами Алексей Федорцов. И в этом видео мы рассмотрим один из примеров, каким образом могут взломать ваш аккаунт Instagram. Подобралась подходящая ситуация. Один из наших рабочих аккаунтов, который мы создавали для того, чтобы демонстрировать таргетированную рекламу через Instagram, через рекламный кабинет Facebook, взломали его. И у нас появилась отличная возможность продемонстрировать, каким образом действуют мошенники, Пройтись по тем моментам и узвивым местам, с помощью чего могут взломать ваш аккаунт. И что нужно делать после того, как это произошло. И что надо делать до того, чтобы можно было безопасно и быстро вернуть себе аккаунт Instagram и забыть про мошенников. Итак, сейчас с этого вида переходим на экран монитора, где я подробно вам все покажу. Поехали! Итак, перейдем к рассмотрению того аккаунта, который у нас попытались увести. И вот он, да, каким образом мы поняли, что его взломали, да. Ничто не предвещало беды, как это всегда и происходит. Рассмотрим небольшую предысторию, да. Мы создали этот рекламный аккаунт, аккаунт Instagram, именно для того, чтобы показывать его в рекламе. Это неофициальный аккаунт нашего клиента, но он необходим для того, чтобы накапливать а, необходимые аудитории в нашем бизнес-менеджере для того, чтобы в последующем использовать их для рекламных кампаний. Как вы видите, сам аккаунт, в нем всего три публикации и 41 подписчик, а, подписок не было раньше, да? а, и мы... Его используем для того, чтобы создать пользовательскую аудиторию в разделе бизнес-менеджера с помощью аккаунта Instagram. Очень хорошо используется аудитория Lookalike с помощью такой связки. Так вот, когда мы работали в рекламном кабинете в бизнес-менеджере, то мы увидели, что аватарка нашего аккаунта Instagram не совпадает с той, что у нас была перед этим. Ну, соответственно, никто ее не менял, и э, сразу мы поняли, что нас ломанули. Да? А сейчас рассмотрим, каким образом это, в принципе, происходит. Но сначала э, пройдемся по тем моментам, которые э, необходимо сделать сразу после того, а, когда вы поняли, что вас взломали. То есть, а как вы можете понять? Вы э, в своем аккаунте Instagram с... Э, мобильного телефона не сможете войти по причине того что ваш пароль изменен а вы пароль не меняли это первый признак того что кто-то вашим аккаунтом завладел ну либо как мы вы увидите что что то есть в описании аккаунта что вызывает подозрение кроме того вам могут вообще сказать ваши коллеги, друзья, знакомые, которые подписаны на вашу страницу, если вы ведете довольно активную деятельность, что вы начинаете либо слать спам, откроем здесь и увидим, что этот аккаунт взломали именно для того, чтобы отправлять сюда сообщение, видите, да, сообщение на английском, причем разных разных характеристики, и мы видим, что уже неделю назад это было произведено одну неделю. Одну неделю назад уже начали слать сообщения, причем слать сообщения для раскрутки всех подряд. Мы здесь видим и а, ссылки на наших российских тех-то авторов и совсем других. То есть как только начали продвигать, а вам кто-то, да, маякнет, если кто-то подписан на вашу страницу, у него есть какие-то ваши контакты, он скажет, что вас взломали волю, ибо что вы мне присылаете. И присылать могут что угодно, да, что угодно предлагать. И таким образом вы можете оценить, что надо что-то делать срочно. Итак, что мы делаем после того, как поняли, что нас взломали? А, Во-первых, вернемся к тому, что а, ваш профиль, в настройках он должен включать в себя необходимые данные, которые изменить сразу не смогут. Это электронный адрес, подтвержденный электронный адрес. То есть вы должны на электронную почту, к которой вы привязаны, подтвердить ваш аккаунт Instagram, когда вы его регистрировали. Если этого нет, мошенники могут подставить свой электронный адрес, подтвердить его, а потом... И поменяют номер телефона. И, соответственно, номер телефона, который должен быть в профиле, который тоже должен быть подтвержден. Вот, если этого не будет, то любой мошенник может поменять ваши данные, и вы уже никогда аккаунт не вернете. Итак, после того, как вы поняли, и у вас есть эти контактные данные, либо прошло немного времени, и даже на неподтвержденный электронный адрес и на номер телефона, вы сможете запросить под подтверждение. То есть зайдя через Инстаграм один раз, вы сможете восстановить пароль, отправив код подтверждения смс, да, который приходит от Facebook вот в э, таком виде. Я сейчас покажу вам. Вот в таком виде приходит пароль. Ну, пароль подтверждения Инстаграм для, для того, чтобы восстановить пароль. И также вы можете запросить восстановление пароля по электронной почте, что мы и сделали здесь. Вот вам пришло подтверждение, восстановить пароль. Мы сразу перешли на страницу, которая позволяет а, это сделать. Здесь у вас будет а, два поля, которые позволяют ввести вам новый пароль и подтвердить его. После этого вы нажимаете кнопочку «Отправить данные». Новые данные уходят, и у вас меняется пароль. В этот же момент злоумышленники теряют доступ к вашему аккаунту Instagram и не могут делать уже никаких пакостей а, с помощью вашего аккаунта. Естественно, если вы являетесь коммерческим аккаунтом, и а, ваши рассылки а, непосредственно влияют на вашу подписную базу, то есть в данном случае да, у нас минимум а, подписчиков был, и нас интересовал только набор аудитории, когда люди заходят и взаимодействуют с рекламными публикациями в Instagram. В данном случае мы никаких потерь не ни репутационных, не финансовых не понесли. Но аналогичная ситуация будет, если у вас есть коммерческий профиль Instagram, и вы производите оттуда транзакции, и у вас есть большой трасс доверия со стороны ваших подписчиков. То у вас появляется огромная проблема, потому что с вашего аккаунта начинают вашим подписчикам слать а, предложение просто сомнительного характера, а настолько великолепный, а, что люди будут оплачивать, будут оплачивать по реквизитам, которые не ваши. И, а, ну, что далеко уходить, наш текущий клиент ранее пострадал от такого рода блокировок, то есть где-то год назад когда мы еще даже не знали друг от друга, да? но узнали, когда начали работать. А у них взломали аккаунт Инстаграм, и так как у них оборот в неделю порядка 1 миллиона рублей, то очень быстро злоумышленники поняли, каким образом могут финансово использовать то, что они сделали, и начали слать предложения по тем, кто уже взаимодействовал с перепиской, через переписку и отправлять предложение с аукционным товаром. Таким образом, они получили энное количество денег, репутация аккаунта пострадала, восстановить, естественно, удалось, но есть потери, которые не возобновляют. И если ваших подписчиков обманут и принудят под вашей личиной а, заплатить им деньги, то вирока, велика вероятность того, что вы не сможете, во-первых, и не будете возвращать деньги тем, кто повелся на это из ваших подписчиков, но уже будет совсем другое отношение у потенциальных и постоянных клиентов, которые с вами уже работали и имели к вам доверие. Все все понимают, но, как говорится, осадок остается, и большая э, часть клиентской базы мог, может от вас уйти что является непосредственно большим минусом вашу кассу. Так мы рассмотрели основные методы, каким образом надо делать, каким образом не надо делать. И сейчас рассмотрим, откуда же берутся все эти логины-пароли у злоумышленников. Что касается логинов, тут совсем все просто. Логины в общедоступном доступе, их можно спарсить любым парсером, который а, есть на рынке, они в свободном доступе, бесплатно. То есть тут не надо много ума. Но для того, чтобы подобрать пароль, существует много методов, которые а, используют эти злоумышленники, и которые также может а, любой студент найти в интернете и использовать самостоятельно. Один из них называется БРУД так называемый подбор аккаунтов, подбор паролей к вашему аккаунту автоматическим способом. Это самый примитивный способ, тем не менее он рабочий, потому что несложные пароли аккаунтов очень хорошо подбираются таким способом. То есть автоматическая программа либо сервис в интернете пробует зайти под паролем, который перебирает время от времени. Сначала она запрограммирована на то, чтобы начинать с распространенных паролей, типа 1, 2, 3, 4, 5, 6 и так далее, самых простых. Да? И рано или поздно, она, если у вас пароль достаточно прост, она к нему добирается и взламывает вашу страницу. Далее ваш логин, пароль уходит автоматически к злоумышленнику, и он уже в ручном режиме заходит в аккаунт, меняет ваши данные, если у вас есть возможность, и производит все необходимые действия для того, чтобы либо каким-то образом использовать аккаунт, либо финансово обогатиться за счет ваших подписчиков, драгоценных, которые составляют вашу клиентскую базу и наносит вам тем самым иногда очень э, восстановимый урон. А, второй способ а, это а, воровство с помощью тех самых программ а, файлов куки, которые находятся у вас в браузере. И таким образом, если вы зарегистрировались на каком-то сайте, какой-то сайт запросил у вас какое-то подтверждение, это может быть даже незаметно, замаскированные кнопки на сайтах, которые позволяют вас сделать действие, подтвердив отправку файлов куки с вашего браузера, и в котором хранится история сохранения паролей, эти данные также оказываются у злоумышленников, они входят в ваши аккаунты Instagram и проделывают все вышеперечисленные действия. Это самые распространенные способы, есть, конечно, еще, но это те, которые работают все время, всегда и, наверное, еще будут работать. Каким образом и безопаснее аккаунт, мы уже проговорили. Да? Это необходимость введения и подтверждения всех ваших контактных данных, которые есть только у вас. И... Время от времени обращать внимание на то, что происходит с вашим профилем и быть внимательным к тем запросам, которые к вам приходят. Потому что любой переход по ссылке, которую вам прислал кто-то, может э -э, передать ваши файлы э -э, вашего браузера, я имею в виду, э -э, и даже вашего телефона, если вы переходите с телефона, на, любой, э -э, на любое расстояние, в любую точку мира э -э, тем мошенникам, которые давно этим занимаются, этим живут. И получать от этого доход. Поэтому не будем кормить их с руки. Надеюсь, вам эта информация была полезна. Рад представленному случаю, что мы можем это продемонстрировать вживую. Вот. Ставьте лайк, подписывайтесь. Если что, задавайте вопросы ниже в комментариях к этому видео. С вами был Алексей Федорцов. И до новых встреч.